Привет! Сегодня в выпуске дублирующийся контент, страницы отсутствующих товаров, изображения в поиске и что такое трастовость. И снова про Google, и снова про тайтлы. Да что же такое припекло Google, что его все никак не отпускает? Может последние заявления маститых американских журналистов, что поиск Google остался совсем уж плох? Среди заявивших были лауреаты Пультеровской премии, да и остальные весьма знаменитые и популярные. Плюс многочисленные обвинения в нарушениях, суды по всему миру, в том числе новый антимонопольный иск от прокуроров штатов США. Вскрывшийся факт о недостоверных данных Search Console последние несколько месяцев. Ой, чует Google, что трон начинает пошатываться. Просто так от таких обвинений уже не отмахнешься. Нужно что-то делать, и Google решил, что бы вы думали, отменить тайтлы. но ну, почти отменить. Да ну, правда что ли? Я не думаю, что есть однозначный ответ, что лучше. Думаю, стоит иметь в виду, что мы действительно используем теги title как очень слабый фактор ранжирования. И наличие или отсутствие названия компании в начале или в конце тега title – это уже вопрос личного выбора и мало влияет на ранжирование. А Основой для ранжирования выступает контент страницы. Что происходит и как бороться с тайтл-апокалипсисом Google, смотрите в этом видео. Также Джон Миллер дал совет, что делать со страницами тех товаров, которых временно нет в наличии. Во-первых, ни в коем случае не удаляйте. Google рекомендует оставить эти страницы в выдаче, используя разметку структурированных данных, сообщающие, что на данный момент товара нет в наличии. И как только товар снова появится, внести в разметку соответствующие изменения. Можно, конечно, еще использовать на индекс или удалить ссылки на страницу. Внимание, ссылки, а не саму страницу. Но первый способ однозначно удобнее, проще и, самое главное, быстрее. И, конечно же, куда безмерчен центр, в котором сообщаем об имеющихся и отсутствующих товарах. А вот с дублированным контентом на сайте Google рекомендует бороться техническими способами. По словам Мюллера, дублирование контента — это определенно техническая проблема, а не то, что зависит от отдельных действий. По его заявлению, устранение дублирования страниц и указаний канонических по всему сайту даст больший эффект, чем работа с каждой отдельной страницей. Но ну, так себе ответ. Общие слова и никакой конкретики. Кстати, заметили, что самые частые слова в ответах Джона Миллера? Я не думаю, совпадение? Проехали! А нам, видимо, придется самим заморочиться, поставить эксперимент и записать видео по его результатам. Также Google не волнует качество изображений, когда речь идет об основном поиске. Его заботит только разметка структурированных данных. Я не думаю, что нас это заботит, если честно. «Не думаю, что в веб-поиске мы анализируем изображения на странице и оцениваем их в зависимости от того, что на них изображено. Обычно мы используем эти изображения в поиске по картинкам, и там нас действительно интересует их содержание. Однако в рамках веб-поиска нам все равно, что это – серый квадрат или фото пляжа», – объяснил Мюллер. Таким образом, с точки зрения основного поиска, замена изображений на серые квадраты при использовании отложенной загрузки – вполне допустимая тактика. Также Джин Мюллер покусился на священную корову сеошников. Трастовость! «Я не думаю, что у нас есть такой фактор, как доверие, которому мы можем присвоить ту или иную оценку», ответил Мюллер. Вот это поворот! Как-то так. Сами в шоке. Как дальше жить? Шутка? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Полина и Новости Сео. До встречи!